У меня два вопроса. Первое. Энергокупол на стали И два. Вимолите хлопчину Ваню, который находится между двумя мирами. Вимолите хлопчину Ваню, вымаливайте, складывайте руки, как я ранее сказал, и робить. Про энергокупол на стали нет никакого энергокупола. Никто ничего не сможет сделать. Это настоящая война и так далее. Там, хоть делайте, хоть не делайте, все равно. От бомбы это не спасет. Что можно сделать? эзотерики связ... Эзотерика связана с тем, что те, кто наступает, они должны получить поражение. Эзотерик может сделать так, чтобы им не везло. А э, те, люди, которые, э, те люди, которые защищаются, этим людям должно повезти. Таким образом, эзотерика управляет везением. Об этом я раньше говорил. А там купола и все остальное, это, это придуманное. Так это не работает. Эзотерика, она есть м -м, другая. Там, по поводу там, купола сделаем или еще что сделаем, все это ерунда. Ничего, ничего так не работает.